<связывая> что там за шум? Первый выходной наконец-то избавлюсь от этих О, от этих клопов избавлюсь. Привет ешь мандаринку, главное не подарить. А ты что, король мандаринов? Мандаринки. Ешь мандарины? Да, люблю мандаринки. Бошева. О нет, я упал. Какая грусть. О, привет, Ой, Лука. привет, Лука. Здравствуйте, я вам заплатил. Да, в целом, да. вы посмотрели, там все нормально. Я уже все, не переезжаю просто. Да вот мандарин, ты. аляска. А все, и мои мандарины... Вообще что за Аляска? Есть, что Сколько? Сколько? А что за Аляска? 50. А что так дорого? Губа не дура. Закатай мы, обратно. Мы, мы сейчас тебя дай... отфигарим и заберем бесплатно. Давай такую рекомендую. Ее... Алис, дорогие, да, они давай. там э, заменят ваш телефон, да. Угу. Может, может просто ее. А если у меня телефон? Они не заменяй телефон, смотрите, Алис, пожалуйста, где ближайшая. Вот момента. держи да. тебе пятьдесят. Да, вот, вот тебе 50, давай. А я бесплатно. Ну, И вот дай для моих друзей, я вот да, не вас. Больше. Я сам могу купить. А я вот купил да. за вас всех. Как спасибо, нах, еще одна мандаринка, еще главное... Все, это за мандарин, это... мандарин у тебя слишком Главное, вкусная. не подавить. Ты чего меня бьешь? Какой-то а Элайт. А так, а ладно, я дай пойду в квартирку... Да, е-мое, что ты бьешь? Пока, бабка Васька. Давай посмотрим, куда ты идешь. Вообще-то я хочу пойти в квартиру посмотреть. Давай, давай. подкину тебя. Давай, подкину давай. бесплатное. бесплатное зато такси. А тебя это подкидывать не буду. Вау, так, вот этот район, на самом деле, он очень давно здесь стоит, но у него никто никогда не приходил, никто не смотрел тут квартирки. Я и подумал, то, что будет прикольно снимать здесь квартиру. Ты что уходишь с Собининой, мам? А в какой живу я? Я, наверное, в живу. Да, а вот седьмой. Так, я тоже Мой хочу живу. посмотреть. Я тоже хочу посмотреть. Так, ладно, ребята, мне нужно будет еще тут коробки разобрать немного. Встретимся с вами чуть позже, хорошо? Ладно, только на мандаринка, чтобы с голоду не умер. Так, сладенько. Здесь у меня где-то есть холодильник, я же здесь покупал немного еды. Земля. уж нужно то будет почиститься. Вода там от клива. Так, скучаю по кливу, но ему нельзя пока находиться здесь. Ладненько. Прилягу чуть... О, тут крыша есть. Прилягу чуть поспать, а потом вечером-ночью приберусь. <сил> Уже я не хочу что-то спать. Даже не вечера ничего не наступило. Ладно. Посмотрите, какая красивая консервация. Так... Я эту квартиру лично за этой... Да. Эту квартиру за... Да. Не во... да Это было... Ой, мне уже по ходу галлюцинации, ладно. Странненько. Так, ё-моё Мне наверное надо чай попить. Где у меня? так да, Неужели у меня настолько хорошо едет? А, надо помыться. Умыться, ёшь, короло. Моему и Ты был вот такой. Нет, это точно уже все. Крыша поехала. О, в кости а Альянс. Это... Кто-то есть помимо меня в комнате? Нету. Ё! Это уже точно никакая ниша Так, этот прием ты делю. А мы должны с тобой встретиться. Так. А ты где находишься в этом большом здании? Я нахожусь у себя дома. В что пекарне? за шум? Что за шум там был? Ты в пекарне. Я Нет, я не в пекарне, я в новой новой новой новой, новой квартире. Яна, а ты что так кричишь? А, ничего, я потом тебе позвоню в здании, возле дома, возле дома Дипанчан. Что ты? Так, все, пора валить. Пока это создание меня не прибило, пора валить. Так, надо, надо хоть кому-то позвонить. А то у меня уже галлюцинации. Или это не галлюцинации. Ну, не могут быть столько... Только, Только... Вот, этого. Только вот этого. Олега, какие-то галлюцинации твоего брата. Ой. Так, я позвоню Луко. Позвоню Лука, позвоню Ариану. Так и нет, пожалуй, пока я переезжать не буду. Что это было? Прием, ребя... ребята. Встретимся все в... в квартире Сабины и этого Тома. Привет, люди, быстро туда. Здравствуйте. Я, извиняюсь, я еще тут два пару дней поживу. Да, да, да, да. Я потом все заплачу вам. Это, я... Где Луко? Мне срочно нужно еще Луко. Будем надеяться, что он скоро придет. Короче, я же переехал в новую квартиру. Я когда переехал в новую квартиру, там какая-то, я не знаю, какая-то сущность появлялась. Я ее видел, но она резко пропадала. Она Ты в черном костюме с маской белой. Шиза я не знаю, хотите, верьте, хотите, нет, но я его видел. Сначала потому то, что мне меня Даша, правда, что за. Но потом это было уже. Там Луко бежит. Луко, беги, бегом сюда. Короче, потом я его увидела нечастно, но просто появлялся в комнате и пропадал. Как-то по себе что-то. Я мою. Главное не подавись. Будешь мандаринку тоже. Ты моя. Нет, вот не у меня тоже. Ладно, люди, я пойду посмотрю еще, может, чтобы ты, это, там никто ничего ворушь. не появилось, не пропало. Ты воруешь, ты. Давай вот это помолимся Богу мандарина Кука. Луко, Луко. Вс, я Л ухожу домой. Луко, луко, давайте вот это по-моему обо мандарину. Давайте. Так. Когда я буду в трансформации, не, вряд не, ли не. мне кто-то может нанести будет вреда. Так, у меня собака исчезла. Так. Надо... Здравствуйте, доктор. Я к своему врачу. А, да уж. шка рола. Я, конечно, слышал, что был гром и молнии, но чтобы полбольницы разнесло этот ураган, не слыхал. Реально полбольницы разнесло. И, давай. Ой, так. Мисси -бак. Ало, мисси -бак. Про... Кто со мной оказывается? Как понять тоже? Ну, Олега тоже. <связано> ясно, ясно, ладно. Ну, вы, ты, вы, наверное понимаешь каком, э, собака? Да, что случилось? Я не М -м -м. Я ладно, не я напишу Барку, чтобы да, у меня я могу связаться. Идти, я попрошу, чтобы она связалась с Барком. Ага. Такс. Ладно, а Барк. Так, я связался с Барком, точнее попросил. Не спрашивайте, это копия на всякий случай. Я попрос... И это тоже копия. Я попросил Мулу связаться с барком. Так, вот теперь. На всякий случай еще раз проверю. Нигде никого нету. Неужели это вправду была моя шиза? Или потому что она ушла отсюда? Так, Альянс, пожалуйста, включи камеру видеонаблюдений и просканируй все, что было за сегодняшний день. Альянс пожалуйста, можешь отключ... отключиться на время. Спасибо. Не шел своими милые... уведомлениями. пока мы с ним не учили. В пол. Так. Вот, я вижу его. Это да не моя шиза. Это моя. Или это Альянс Брахлит? Так, Бак. так он Бак подожди, это тень я... была какая-то? Да подожди ты, отбой. Нет. Так. Это была это был не он, это была тень. Но если это был не он, кого я видел? Неужели у меня не вправду крыша поехала? Вот, привет. Привет, Там не видел, нигде не слышал новостей. Я этих десептиконов, террарконов. О, этих роботов. Нет. Это героя. Привет, собака. Извини, что пришлось привет. так грубо. Сбросить тебя, просто я был очень занят важным делом. Привет. Так, я временно. Я временно... Да, у меня тут кое-что случилось не очень а так плохо. Собака... Ну ладно. Так, а ой, сцепление. подожди, отдайте мне мою е. А Такс. Вот угу, конечно, завтра. Смысле, да? Такс. Мне нужно кое-что забрать из я ее. ее. А, так. Я найду нового владельца для камня мыши. И временно он будет заменять меня, потому что я должен уехать. И из-за того, что я должен уехать, мне придется дать кому-то камень мыши. Как ну, камень мыши. Мысли, для для этого, этого я дам камень мыши, камень мыши как и это... талисман мыши и к вам Мулу покажет носителю камня мыши, где находится камень созидания, чтобы он если а что на каком случае взял это его. Да. Все. Так, ладно, все, я полетел. Давай, ю Я, кстати, не чаяна, мячиком я тебя трону. Ну конечно. Не, я реально трону. тронул. Я свою способность не могу не буду говорить. Тики, перевоплощаюсь. Ну все, уже вот мячик утрону. Малышка, Тики. Теперь мне нужно будет, чтобы, если что, на всякий случай, Тики, мне придется от тебя тречься. Для нашей общей пользы. А пока что мне придется использовать камень мыши на крайний случай использовать камень созидания и то только на крайнем случае, потому что я не смогу использовать использовать камень созидания, если эта штука будет за мной хочется, хочется охотится, что я уже от нервничаю, язык путается, все запутался из-за того, что я нервничаю, язык путаю. Вот. Если это создание все таки меня преследует, чтобы заполучить камень созидания, то тогда я не смогу его использовать. Надо будет предупредить суперкота. Сделаю это уже как мультимыш. Мулу! Шуршали. Так. Фермы -ми микромаусы. Прием супергерои. Я новый супергерой, и мы должны встретиться на крыше банка. Ну, точнее, в мини ресторанчика Мне нужно пойти купить еды, потому что я сейчас крякну от голода. Так, подождите, я сейчас еще кое-что возьму. Мне нужно кое-что взять. Еда. Так. Да, да, да, да. Сабина, здравствуйте. Антом, у вас есть я что Да, мандаринки а. съешь. Да, мандаринки они хоть и вкусные, Мышка. но они меня так. Привет. Здравствуйте, меня зовут -ми Микромаус. Вот Микромаус, микромаус. да. Маш. Да. Вот. Так, остался. Я думал, придет еще один супергерой, но видимо, он сегодня не придет. Ладно. Не что ж. А, ну, типа, нет. Наверное. Как ну. быть, Я сложно быть таким мелким. Так вот. Так вот, мистер Бак отправил меня сюда, не, не мистер Бак, а месье Бак. Он отправил для того, что, потому что ему нужно ехать в отпуск, и он сказал, к вам Мулу, где находится камень чудеса созидания. так что, если что, мне придется его заменить. Я что? Мы уже говорили. Ну, я так на всякий случай, чтобы это не забывать. то память короткая. Да, вдруг. В целом, на, я отправлю, я пока буду патрулить. Вот, э, потому что я сейчас дневной патруль, да -ля, ля ля Приятно будет с вами познакомиться. Вон, кстати, та и собака, видимо, идет. Наверное. Так, Наверное. ладно. Я стану, много нас будет маленьких, и мы будем следить за канализацией. Вы проследите там супер следи за то, и за то, и так далее. Ну, вы сами разберетесь. Разможи... Мультиразмножаемся. Я... Икромаусик. Алло, вы мои мультиклоны. Какие живые. Есть двери. И что, серьезно? Он не. А, идут за мной. Или не просто так спрыгнули. Так, ладно. Так. Ладно. Я, все так. И прыгаем. Как трудно быть маленьким. Ладно. шкарла. О! Мулу, ну, трансформируемся. Пошуршали. Так, ладно. Пока я буду обычная, я буду быстрее. Это будет я быстрее. Патруль нам разобрались. Мур... Мулу. Тихо. Перестань шуршать. Ох. Я лучше останусь пока жить здесь, нежели, нежели буду жить там с каким-то челом странным. Ох, ладно. Как успать. Ай, какое доброе утрице. Пора, пора на патруля. Пчела патрульные. Я вот полицейский. Эти, эти роботы вернулись. Они меня бесит. Обажаю фазовый переключить. Что, пчела, немного глаза свои. Сегодня сегодня вернусь я, не съебак. Хватит моего путешествия. Я хотел подыхнуть подольше, но пока есть он, мне будет трудно объяснить появление нового сюжета. Кодик, это же тот брейкдаун. Мы с ним уже сражались, но он был тогда более какой-то. Это опять, ой как он отталкивает юмор. Ой, а опять я... у нас воздух отправляет. Топор. Ну тогда он был, мне кажется, сильнее. тогда у него топорик какой-то был. Он похож на того. Ту... Он похож на того фиолетового. Он еще у нас отправляет в космос как муха. Это вот Ну-ка, У кота нету топора, если что вдруг. Да. Вена у меня. Поздравляю а, на металле это вряд ли сработает Твоя сила да. не будет работать так сильно на металле. По-моему, ну, по когда мы использовали на нем. Но это не нам долго, знай. Драться, то он все равно может. Видимо, ты ему можешь прилизывать. Это... Подожди, может это не он, может надо забрать какой-то предмет. Я это не Синтий монстр и это даже не не Сакумой. Да. Это, это, вообще робот, это вообще робот из Кибельтрона. Э, из... Но я думала, ему уже нету ничего делать на Земле, когда мы, я уничтожила мегазамок. Да. Но да. Mm -hmm. Прикольно. Прикольно. Но только талисман собаки один делал в этом. Я помню их охрану. Талисман удачи. И что выпало? Меч. Это означает, а пора лупасить его. Талисман э, один... ну, собаки здесь раз. Нет, одна собака, одно место. Mm, да, Ты можешь. же не можешь найти талисман белого кота? Да не, не может же быть два yeah, yeah, можно, супер кота потому что он тупой немножечко. Mm. И да, он, это жук, что-то молчит очень долго. Может заболел какой-то болезнь. 87 баг заболел. Молчазман. Мол, через он в воду упал. А? А не не упал. Водя у нас не трогает. Воду он боится ли все он что-то робот? Молчишь. Он захотел молчить. Пока не молчит. Пойду, мистер, ой, нас съебал, опять, воду. О, за горизонт. Ай. Короче, Ох. когда я буду вот это, спускаться вниз, я буду печь. За горизонт. У меня маска. Это было достаточно мало. Ой. Мне надо перезарядить камень чудес. Нет. А мне Что? нужно купить еду. Только не смотрите. Надо где-нибудь спрятаться. Ой, я спрятала. Он что-то с нашим, как будто... Он как будто снимает на нос. Да, он... Ты моё. Я аж прыгать не могу высоко теперь. Собак, он, короче, вот этот... Моешь, шест. Его нужно только ужалить. Шест, тоже не Вряд ли на нем сработают ваши ужалы. Атоматы. Сейчас тоже не работает, надо быстрее. Нет, где спрятаться. Нет, мы, мы сможем. 8... На секундочку. Они не сильные, они не такие уж... Это не самый сильный воин. Вон тот инсектикон он, он, был сложнее. он ломает наши вот это. Он как будто снимает наши да. костюмы. Они очень сильные. Он их ломает. Силы пропадают. А, я не знаю, зачем мне супер шанс? Е-мое, если Плоку с ним это про... на Ну на фигу... так иди перезаряди-ка чудес. Собака, собиралась. понадобится твоя сила. Давай подойди ко мне поближе. Кот Нор, пока его вот это... столкнись его, сюда. Вот Ой, я ее не туда кинул. ⁇ -мо ⁇ Смотри, когда я скажу... Суперкот. Суперкот и пчела, толкайте его сюда. Собака, заберешь вот этот вот блок, хорошо? Вот когда он будет стоять вот тут. -то? Когда он будет стоять вот тут. Все, а мы а пока... Дай. Сейчас его пока не трону. А его даже... У меня мячик разлетелся, но он еще не летит. Мистер не к нему не лезть. Единственный шанс, если... Я знаю, как его победить. Вот Супергерои, советую вам всем отступить. Не сражайтесь с ним. Это нету смысла. Вот туда его несите. Все, нет, не сражайтесь с ним. Собака, отмена плана. Перезаряжаемся ко мне чудес и встретимся. И встретимся. В... Встретимся, я скажу где. Потом, когда перезаряжу ко чудес. Ледо, прям красивый. Орен, прощайся. Слушай, Миссия Бог, у меня только прикольный блок... вот этого. Ледо, красивый. Класс. Мантики, я воплощаюсь. Мне есть мантики, но я не знаю, как его реализовать. Мне придется а, кое-куда да. сходить закроем дверки, чтобы никто не зашел так -с. Ладно, мне нужно стел. вернуться в пекарню и забрать Съешь, мой звездный меч Съешь, ну, быстрее, я понял то что с ним нету смысла сражаться когда все все силы находятся против тебя поэтому звездный меч это оружие созданное из них не выжие оружие как и молод но в отличие от звездного меча я Ладно, смогу лак, его использовать. Так, доел. где, так Думаю, где находится? Даешь корола? Так, нет. Вот так вот. Выше. Да им все попасть. Ладно, сейчас я сам дойду до него уже. Так, я думаю, я его же здесь оставил. Да. Вот и ты, красавчик. Тики, давай. Там какие-то вещи. Мой звездный меч. Мой. Так, Люди, идем к себе в катку. Ну, к бассейну этому. А вот и, кстати, он. Он вернулся. Так, ну теперь поймите в тот факт, что только я смогу от него избавиться. Нет, люди, идите к этой Юрте. Он же там. Дали удачи? Это будет запасный план, если план с звездным мечом провалится. Так. Ск э кот. Держим. Это на всякий случай, если я проиграю. Мы будем надеяться, что... Мне он не понадобится. Маленький. ⁇ Мо ⁇ к нему подойти нельзя. Из-за моего маленького роста. Да. Звездный меч. Давай. Я надеюсь, я больше их не увидите. А, пчела. Пчела, можно я, я заберу? Ну, в целом исправлять ничего не надо, поэтому просто разбегаемся, кто куда может, потому что... А, потому что... Потому... Я в дерево жить. Я без дерево живу и буду жить. Так. <сосы> Собака якобы инвиз. А, только посмея разоблачить чью-то личность. Сейчас Ну вот когда будешь с собакой инвиз. Давай поговорим. Перевоплощаю, стики. Откуда ты знаешь, не Прячься. Ладно, все, Это было сложно. Что-то голова приболела. Ладно,